Нет никаких негативных отзывов. Я сегодня специально заходила на сайты, где проверяют наши, обычно сайты на скамы и на все в этом роде. Итак, ребята, я обошла, наверное, 10 как бы не более сайтов, но ни одна, ни, нигде не встретила негативного отзыва о нашей о нашей компании наша компания официально зарегистрирована есть регистрационные документы есть кнопочка где можно проверить в нашей компании имеет пять уникальных маркетинг планов на главной странице сайта вы можете посмотреть нашу дорожную карту и наша дорожная карта всегда говорит о том, что мы, все у нас площадки работают, площадки уникальные. Есть на главной странице у нас личный контакт с нашей администрацией. Это и Телеграм, это и ВК, и Скайп. Есть официальные группы у нас и в Телеграме, и в Скайпе, и в ВК. Есть пользовательское соглашение, оферта. Всем советую Перед тем, как проходить регистрацию, от начала до конца прочесть нашу оферту. А, и чтобы не было никаких претензий а, ни к администрации, ни к вашему спонсору. И давайте, наверное, авторизировать. Да, еще у нас а, здесь просто написано, что вторник и четверг. Но у нас ежедневно проводятся вебинары. А перед вами бегущая строка, она, а, ссылка на наш вебинар. В 19.00 вы всегда можете присоединиться. Она кликабельная. Итак, заходим в наш кабинет. Прежде чем стать партнером нашей компании, конечно, вы должны пройти регистрацию. Регистрация у нас довольно-таки простая. После регистрации нужно зайти на свою почту. Почта должна быть Google или Яндекс, ребята. Но ну вообще я на Яндекс в последнее время письма не приходят. И поэтому, дорогие партнеры, у тех, у кого указаны другие почты, кроме Google, поменяйте, пожалуйста, ваши почты. Подтвердите через вашу почту регистрацию и вы окажетесь в вот в таком вот кабинете. Первое, что это, конечно, нужно заполнить профиль. Профиль для чего заполняется? Для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. Нужно прописать обязательно свой телефон, страничку ВК, свой Телеграм. И в этом же разделе прописывается ваша платежная системы, куда вы будете выводить свои заработанные денежные средства. Это Perfect Money, это Pair кошелек и Обязательно, если будете выводить на карты нашего Российской Федерации, это Сбербанк, и на любые карты у нас выводит администрация, лишь бы карта была Российской Федерации. Обязательно указывайте номер карты и укажите обязательно телефон, к которому привязана эта ваша карта и название карты на русском языке. И только тогда нажимаете кнопочку «Сохранить». В этом разделе нужно обязательно загрузить аватаров. С вашего компьютера или с телефона Загружаете свою фотографию. Как только приходит код от вашей фотографии на это место, нажимаете кнопочку «Загрузить». Здесь можно поменять свой пароль, если вам пароль не, под... не нравится ваш. И Следующий шаг – это уроки по кабинету. Здесь у нас есть ролики. И я всем новичкам и всем нашим партнерам, которые не прошли э, обучение именно э, по этим урокам, я всем советую, ребята, обязательно пройдите. Как правильно заполнить профиль? Пополнение, вывод и перевод. Очень много сейчас партнеров, даже не посмотрев, как правильно сделать вывод, ставят на вывод, потом пишут в личку, потом начинается «я не могу», «я не, не получается». Ребят, ну самое элементарное – зайти в свой кабинет, посмотреть несколько раз на ролик и сделать это все по ролику. Единственное, что… Сейчас проблема с почтой, поэтому э, не получилось первый раз э, э, вывести, вы, э, не приходит письмо, э, ни в спаме нет, ни не входящих нет э, от и, идеала М. Значит, заходите опять в кабинет и ставите обратно на вы пока не придет а, письмо. Это не связано с нашей компанией, это так сейчас работает почта. Следующий это урок по поисковик. Что такое поисковик и как им пользоваться. Следующий урок это брони. У нас наш бизнес полностью управляемый. На каждой площадке у нас управляемая матрица. И куда вы выставите бронь, туда станет ваш партнер или станет ваш клон. Поэтому научитесь управлять бронями. На некоторых площадках у нас, да, у нас на четырех площадках, у нас двойные брони. И только на одной социальной площадке а, у нас нет брони. Что хочу сказать, я Лену сегодня и вчера уговаривала по поводу этой площадки микромании. Лена, сделайте, пожалуйста, двойные брони и здесь на этом. Ну вот, я теперь, ребята, сравнила, что такое двойная бронь и что такое одна бронь. И вот я теперь сделала для себя вывод. Я никогда не пойду работать никуда, если там не будет двойной брони. А двойные брони это только наше ноу-хау. Только у нас в компании есть такое ноу-хау. У нас выставляется двойная бронь, чтобы ни один партнер мимо вас не пролетел. Итак, в разделе Партнеры отображаются все, находится ваша в первую очередь реферальная ссылка. И а, отображаются партнеры на три уровня а, в глубину. А, и, и также там отображается а, на какой площадке, как, какой партнер активировал, какая площадка у него активирована. А, и вы можете а, прекрасно посмотреть. Здесь есть Например, на 100 человек первая линия у вас. Смотрите, сколько, где какая активирована, где вторая линия, какие столы активированы, я имею в виду площадки, где третья линия активированные, какие программы. Ну и, наверное, начнем мы презентацию именно с наших... Возможности, наши преимущества перед другими проектами, они у нас огромные. Я сейчас, наверное, перейду на более большой слайд, чтобы вам было виднее. Наши преимущества перед другими проектами и другими компаниями, это, конечно, что мы официально зарегистрированы, нет абонентской у нас платы ни на одной программе. Вход открыт в любую площадку, в любой стол на всех пяти программах. Есть трехуровневая реферальная программа, которая увеличивает наши доходы. А Работаем мы с такими платежными системами, Системами как Сбербанк, Пайр-кошелек, Перфектмани, Касса Фрей подключена. И, конечно, есть внутренний перевод между партнерами, что облегчает работу наших команд. Первая площадка мы стартовали с этой площадкой. Она у нас стартовала 23 сентября 2021 года. И называется это наша основная площадка «Идеал Мини». 31 октября 2021 года стартовала площадка «Микромани». Это а, социальная площадка. А есть такая площадка, как а, а, «Фабрика клонов». А стартовала она в феврале 2022 года. Старт площадки «Идеал Макси», а это в апреле месяце 2022 года. И буквально месяц назад, чуть немножко больше, стартовала площадка «Фасттрек», это беговая дорожка, она стартовала 1 июня. У нас можно выйти на пассивный доход. Некоторых очень сильно волнует, как можно выйти на пассивный доход. Ребята, у нас есть те площадки, где вы можете себе собрать очень хорошую, дружную, активную команду, где вы уже сможете быть на пассиве и получать на пассиве деньги. Для того, чтобы, конечно, выйти на пассивный доход, нужно поработать и не месяц, и не два, ребята, а поработать года полтора, год 10-12 месяцев. Но это того стоит. Все вы прекрасно знаете о том, что весь бизнес в интернете построен только на приглашениях. Только на приглашениях. Без приглашений бизнес вы никак не сможете построить, ребята. У нас деньги, да не только у нас, а во всех проектах, во всех компаниях. Деньги приходят в компанию или в проект. Только от новых людей. И только они тогда распределяются а, по маркетингу. А там уже маркетинг, каждый, каждый админ пишет свой маркетинг. А, то ли идут какие-то отчисления на развитие проекта, а то ли идут на отчисления администрации, кто-то делает еженедельную абонентскую плату, кто-то делает ежемесячную, но у нас этого нет. У нас нет никаких отчислений ни на администрацию, нет отчислений ни на развитие нашей компании. Это все делается за личные деньги нашей администрации. Итак, первые, первая презентация именно нашего наших площадок, начнем именно с этой площадки. Это беговая дорожка. Перед вами два стола. Они независимые друг от друга. Просто отличаются это входом, сумма входа и, конечно, доходом. Какой вход такой и доход. Вы все прекрасно знаете. Один всего лишь стол. На этом столе. Что здесь, что здесь. Крутись, не ленись. Пригласил, получил. Пригласил, получил. А я вам э, честно скажу, что это линейно-шахматный маркетинг. Те, которые люди разбираются в маркетинге, они знают, что такое а, линейно-шахматный маркетинг. Это две выплаты идут тебе, одна идет спонсору. Опять две выплаты тебе, одна спонсору. У нас идет реинвест за спонсором. А, не выплата спонсора, а реинвест идет за спонсором. А ваш реинвест летит а, к, к, к спонсору. И если у спонсора, например, свободное это первое место, он становится сюда. Если у него свободный второе место он станет сюда и если в, эти два места заняты и свободное только третье реинвест может стать сюда и спонсор может получить и там и там вот так работает наш маркетинг итак давайте первый партнер приходит к вам на это место и вы получаете что 750 рублей на баланс второй партнер который приходит и регистрируется по вашей ссылке ваш реинвест идет за спонсором. Вы летите, на, остановитесь к спонсору. Третий партнер – это 750 рублей на баланс для вывода. Четвертый – опять 750 на баланс для вывода. Пятый – опять реинвест. Шестой – опять а, у вас 750 рублей на баланс для вывода. И так вы можете крутиться здесь до бесконечности. Здесь, а, а, ну как, лентяи здесь работать не будут. Здесь площадка эта сделана – тем, которым деньги нужны еще вчера, а, те, которым людям нужны деньги еще вчера, они очень активны, они живчики. Они будут а, землю грызть а, зубами, но они будут работать, и они будут искать по всему интернету себе партнеров. А, поэтому это шикарная площадка для тех, кому деньги нужны еще вчера. А, можно здесь, на этой площадке, зарабатывать и с одним партнером. Как зарабатывать с одним партнером? Если вам попался вот такой вот живчик, и он приглашает, и приглашает, и приглашает. Да вот он пришел, встал, вы получили 750 рублей на балансе вывода. Он приглашает первого партнера, он получил 750, он приглашает второго партнера. Его реинвест летит и становится к вам на это место. Закрыл он вам реинвест, ваш реинвест полетел к вашему спонсору. Он пригласил третьего партнера, он получил 750, он приглашает четвертого партнера, получает опять 700, а пятый опять летит реинвест его куда да вот сюда, потому что у вас уже занято это реинвестное место. И вы что? Получаете 750 для баланс, на баланс для вывода. Вот так и будет ваш один активный а, партнер, живчик, работать, работать и работать и приносить вам деньги на баланс. Точно по такому же принципу работает этот стол. Вход на этот стол 7,5 тысяч. Первый партнер приходит вам 7,5 на баланс для вывода. Второй партнер Идет реинвест за спонсором. Третий партнер 7,5 на баланс для вывода. Итак, всего лишь три партнера, а у вас 15 тысяч на балансе. И дальше все по той же схеме, как я вам рассказывала и на этом первом столе. Единственное, что здесь вы будете получать намного больше. И понятно по этой... Площадки. Я думаю, что все понятно. Если нет, откройте микрофон и задайте вопросы. По этой площадке, видно, нет вопросов. Теперь наша площадка, я ее очень люблю, это наша основная площадка. Мы стартовали с этой площадкой. Эта площадка приносит очень хороший доход именно реферальных вознаграждений. Итак, вход на эту площадку у нас составляет полторы тысячи. Можно входить и на первый, и на второй. Можно входить и сразу делать старт со второго. Нет привязки к первому столу. С любого стола можно начинать старт своего бизнеса. Итак, первый партнер у вас пришел и а, активировался и стал на это место. Ваши полторы тысячи идет на накопление. А вот со второго партнера вы полторы тысячи свои, которые ты, вы вложили, возвращается вам на баланс для вывода. А третий переход, партнер вам дает за три тысячи переход во второй стол. С первого и с третьего. На всех столах у вас переходы будут с первого и с третьего партнера. А вот со второго по партнера везде, на всех столах, вы будете получать именно вашу зарплату и ваши вознаграждения реферальные. Поэтому развивать свою первую, вторую и третью линию, на этой площадке очень-очень выгодно. Итак, первый партнер у вас закрывает свой стол первый и приходит, становится на это место в накопиление. А вот второй партнер, когда пришел и стал на это место, то вы получаете тысячу на баланс для вывода. По тысяче получают ваши спонсоры. А когда сработала... Треть, вторая линия, вы получаете 3000 Сработала вторая линия, вы получаете 9000 тысяч. Итого 13000 только одних реферальных. Третий парню, партнер дал вам переход в третий стол за 6000 тысяч. Первый в накопление, второй партнер как только становится, вы, клон ваш летит, вы можете в поставить то ли по, а, под вашего партнера, то ли поставить а, под своего клона. Выставляете бронь, по вашей броне туда станет ваш реинвест, куда вы хотите. И тысячу получаете вы, по тысяче получает ваш спонсор. Сработала ваша вторая линия, три на баланс. Сработала третья линия, девять Эти два стола он, вы зарабатываете по 13 тысяч. Вы прошли всего лишь... Три стола. 13 и 13. Сколько? 26. 26, 27, 28 с половиной. Хорошо? Очень хорошо. С трех столов. Итак. 6 тысяч и 6 тысяч. И за 12 тысяч переход в четвертый стол. Первый партнер 12 в накоплении. Второй партнер приходит, становится к вам на это место. Вы получаете 7000 А По две с половиной получают ваши э, два спонсора. Сработала ваша пер, вторая линия, вы получили 7 500. Сработала третья линия, вы получили 250. Итак, вы только с четвертого стола заработали 37 тысяч. Великолепно. Очень. Переход. За 24 тысячи – 12 и 12 – 24. Как вы уже заметили, наверное, что нет ни одной копейки никуда не идут. У нас все четко деньги распределяются между партнерами. Четко идут от партнера к партнеру. Итак, вы за 24 активировался пятый стол. Как только пришел к вам первый партнер – эти 24 тысячи идет накопление. А вот это третий партнер. А вот второй партнер, когда пришел и стал на это место, ваш клон летит за 6 тысяч в третий стол. 10 тысяч получаете вы на баланс для вывода. По 3 тысячи получает ваши спонсоры. А сработало? Вторая линия, вы получили 9 тысяч. Сработала ваша третья линия, вы получили 27. И Из этих денег 2 тысячи идет в накопление. Это 24 24, 24 это 48 тысяч. И эти 2 тысячи, и это что? Это переход за 50 тысяч в ваш стол 6. Это полностью ваша зарплата. А с, с пятого стола вы заработали 46 тысяч. Почти 50 тысяч, ребята. Только с одного, только одних реферальных. Итак, первый партнер пришел, встал на это место. 35 вам сразу на баланс для вывода. А за 15 идет активация автоматически нашей э, другой основной площадки. Идеал М Макси. А вот второй партнер, когда сработал, 50 на баланс для вывода. Третий 50 на баланс для вывода. Итого вы заработали только из расчета. На слайдах расчет сделан только на одно бизнес-место, где идут расчеты 3 на 3. Это 244 тысячи. Ребят, ну, отлично. Да, очень хорошо. Я считаю, что отлично. Такой, таких реферальных вознаграждений нет, не было и, наверное, нигде не будет. Ни одна администрация не пойдет на то, на то чтобы а, здесь вот 460 тысяч, почти 500, а, полмиллиона одних только реферальных. Никогда, сколько я, уже более 11 лет в интернете, я не видела нигде никаких таких реферальных вознаграждений. Это только у нас. Итак, вход открыт в любой стол. Первый стол стоит 15 тысяч. Вы можете выйти на эту программу, на эту площадку. Можно выходить, как я уже вам показывала, с мини, идеал мини. Но можно и покупать отдельно. И здесь работает такая же реферальная программа на три уровня в глубину. И первый партнер, и третий партнер, как я уже говорила, там, вам будут давать переходы а, в следующий стол. А вот второй партнер, у вас всегда будут идти начисления. Это первый, это 5000 на баланс для вывода, а за 20 тысяч у нас идет переход, за, вернее за 10 тысяч идет переход на фабрику клонов МАКСИ. Первый партнер и третий партнер дают переходы куда? В следующий стол. А вот второй партнер, когда становится к вам на это место, то начинает работать реферальная программа. 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия 30 тысяч, сработала третья линия, получили 90 тысяч. Приглашать нужно везде. Без приглашений бизнес в интернете не разобьешь. Итак, первый и третий партнер вам дают переходы в следующий стол. А вот второй партнер, когда пришел и стал на это место, то ваш клон летит куда? Во второй стол. Вы можете выставлять, помогать своим партнерам. 10 тысяч на баланс для вывода, по 10 тысяч получает ваш спонсор. Сработала вторая линия, 30 тысяч на баланс. Сработала третья, 90 тысяч на баланс для вывода. Первый и третий дают переход за 240 тысяч в пятый стол. А вот когда второй... Партнер становится, у вас 70 тысяч на баланс для вывода, по 25 получает ваши спонсоры, вторая линия 75, третья линия сработала 225. Итого вы заработали только на четвертом столе 370 тысяч. Шикарно, шикарно. Первый и третий партнер дают переход на стол выплат за 500 тысяч а вот второй партнер сразу клон идет в третий стол за 60 тысяч, 100 тысяч на баланс для вывода, по 30 получает ваши спонсоры, сработала ваша вторая линия 90 на баланс, сработала третья 270. Итого 460 тысяч только с пятого стола, почти полмиллиона это только ваши реферальные вознаграждения. Ребята, ну это просто... Сказка, а не площадка. Итак, это полностью стол выплат. И первый партнер, как только приходит и становится 500 тысяч на баланс для вывода, второй партнер становится 500 тысяч на баланс для вывода, третий стал 500 тысяч на баланс для вывода. Итак, одно бизнес-место – у вас зарабатывает 2 миллиона 590. Но у вас же будет не одно бизнес-место. Ваши клоны идут, в эти в ваши реинвесты, они же тоже будут закрываться. Здесь расчет сделан на слайде 3 на 3. Это всего лишь на одном бизнес-место. Заработать 2,5 миллиона и больше а, только на одной этой площадке, да это очень круто, очень-очень круто. Следующая – это социальная площадка а, нашей пусть мечты ваши сбываются». Называется на «Микромане». А здесь у нас она сделана в помощь нашей площадке «Идеал М-Мини». Здесь есть удвоитель. Что дает удвоитель? Да удвоитель дает просто два партнера, которые дают вам переход за 1000 рублей во второй стол. А стол открыт вход на любой стол. Да не нужен вам этот удвоитель. Можно сразу начинать с 1000 рублей. Пришел первый партнер 1000 рублей в накопительный. Второй партнер 1000 на баланс для выводов. Третий партнер 1000 идет с накопительного. И за 2000 у вас покупается третий стол. Это третий стол полностью выплаты. С первого места. Каждый раз, сколько вы кругов не будете делать, вот именно с этого места у вас будет лететь за 500 рублей реинвест этого первого стола. И за полторы тысячи у вас будет лететь сюда ваш клон. Именно на идеал мини за полторы тысячи. А вот второй партнер и третий партнер вам принесут доход по на баланс для вывода и того посмотрите сколько вы пригласили партнеру у вас три э, и сколько следующие 9, да вы получили пять э, тысяч на баланс для вывода и плюс ушли автоматом за полторы тысячи на площадку нашу идеал м ну и здесь, здесь и вы будете крутиться. Так в следующий круг, который будет у вас с этого места, прилетит и станет именно клон сюда, на это место. И вы получите полторы тысячи на баланс для вывода. Вот такая вот площадочка наша социальная. Фабрика клонов. Очень многие любят семиместные э, столы. Я честно сказать, я не люблю их. Не знаю, не нравятся они мне. Ну, это на любителя. Итак, перед вами два рабочих стола, а это полностью третий стол выплаты. Первый партнер приходит, становится, а прежде второй партнер, прежде чем поставить сюда второго партнера, реинвест летит сюда. Можно выставить реинвест под это плечо, и у вас закроется. Двумя партнерами 3 места. А Третий партнер приходит, 1000 идет в накопление. Четвертый партнер, 1000 идет на баланс для вывода. Пятый партнер, у вас идет переход за 2000 во второй стол. Здесь плечи идут к вышестоящему спонсору, а вниз идет полностью ваши заработок. Это с первого 2000 в накопление, со второго в накопление, с третьего вы получаете 2000 на баланс для вывода, а с четвертого идет накопление 2, 2 и 2. Это 6 тысяч. И у вас за 6 тысяч автоматом активируется полностью стол выплаты. Плечи идут вышестоящему спонсору. А вот здесь полностью ваш низ, это ваши заработки. И плюс ваши клоны. Ваши клоны будут лететь сюда на первый стол. Вы можете выставлять то ли под своих партнеров, то ли под своих клонов. Выставлять и э, э, они будут помогать закрывать э, все время ваш первый стол. И вы будете с каждого партнера иметь здесь по 5 тысяч на баланс для вывода. Итого вы за один круг зарабатываете. Сколько, ребята? 20, 22, 23 тысячи. Ну, закрыть три семиместных стола. Пожал работать на одно бизнес-местно 23 тысячи. Ну, успехов тогда вам. Хорошая площадка. Итак, следующий это фабрика клонов в МАКСе. Ну, здесь уже заработки намного больше, ребята. Здесь и вход, конечно. Здесь вход с 10 тысяч. Итак, за 10 тысяч вы активировали э, или вышли с МАКСе, а сюда а с первого стола. Или же сами активировали за 10 тысяч. Первый партнер приходит, становится, а сюда, а второго, когда ставить, бронь выставляется сюда, по, именно по, в, этот, в это плечо. В третий партнер идет 10 накопления. В четвертый партнер 10 на вывод. В пятый партнер идет на переход за 20 тысяч во второй стол а здесь уже плечи идут вышестоящему спонсору. А нижний ряд это идет первый партнер, второй партнер, третий 20 тысяч на баланс для вывода. Четвертый идет. Это все переход за 60 тысяч переход куда? В третий стол. Здесь плечи идут вышестоящему спонсору. А нижний ряд это полностью ваша зарплата и плюс ваши клоны, которые будут лететь на первый стол, будут закрывать ваши места и будут двигать вас именно во второй стол. И с каждого партнера вы будете получать 50, 50 и 50. Итак, одно бизнес место заработало 230 тысяч. Расчет сделан. Всего лишь на одно место. Но ну, учтите, ребята, все клоны здесь можно работать до бесконечности. Ваши клоны будут все время закрываться. Вот только пройдя за один круг, вы, ваших клонов, раз, два, три, четыре, пять, пять клонов. Эти все клоны нужно будет закрывать. Если вам нужны деньги, то давайте присоединяйтесь в нашу компанию. Наша компания – это самый лучший источник дохода на сегодняшний день в интернете. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока.